Студент, надеюсь, ты попал в самый центр событий последних студенческих новостей, скорее себя в креативных сюжетах «Универньюз». Но если ты что-то пропустил, не отчаивайся, наша творческая команда уже готова поделиться любопытными подробностями последних событий. С тобой, Аделя Шамилова, и мы начинаем. То, что стоит увековечить, в Казанском Кремле вручили книгу благотворителей. Планы построены, Институт психологии защитил дорожную карту. Праздник продолжается. В КФУ отмечают День студента. Буквально вот-вот завершилась защита дорожной карты Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. На заседании представители данного института обсудили задачи на 2017 год. Каковы пути воплощения задуманного в реальность? Ты узнаешь в нашем следующем выпуске. А сейчас мы продолжаем. Седьмой том книги благотворителей Татарстана объединил 20 тысяч имен. Торжественная церемония вручения состоялась в Казанском Кремле. Подробности прямо сейчас. 25 января состоялась торжественная церемония вручения седьмого тома книги благотворителей и благодарственных писем Республиканского фонда возрождения. Памятную книгу благотворителей вручал государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев в присутствии ректора КФУ, руководителя аппарата президента Республики Татарстан и Кабинета министров. Седьмой том книги благотворителей стал самым объемным за всю историю проекта. Он включил в себя 20 тысяч имен, неравнодушных к истории родного края. Впервые книга благотворителей разбита на три раздела. Первый те, кто помог возрождению древнего города Болгар и острова Града Сфияжск. В этом разделе семь тысяч имен. Еще семь тысяч имен благотворительно внесены в раздел, посвященный строительству Болгарской исламской академии. Шесть тысяч татарстанцев сделали свои взносы воссоздания собора Казанской иконы Божьей Матери. Присутствие ректора КФУ Ильшата Гафурова не случайно, поскольку Казанский федеральный университет принимает непосредственное участие в научных исследованиях проекта фонда возрождения. Елизавета Евтефеева, Универньюз. Впервые после завершения ремонта Института психологии и образования Ильшат Гафуров продемонстрировал гостям университета Центр педагогической магистратуры. Какие еще новшества ожидать от Института психологии и образования, смотри далее. Перед защитой дорожной карты Института психологии и образования впервые после завершения ремонта Ильшат Гафуров продемонстрировал гостям университета Центр педагогической магистратуры. Здесь были представлены классы педагогики и психологии, предметно-учебные классы с лабораторным оборудованием по физике, химии и математике, где теперь могут практиковаться магистранты. По словам ректора Казанского федерального Ильшата Гафурова, для них закуплено все, чем пользуются учителя со всех концов России. Так, например, химики из любой школы страны смогут увидеть здесь знакомый лабораторный стол и, вернувшись с курсов повышения квалификации, уже на своем рабочем месте смогут донести те знания, которые были получены в Казанском федеральном. Приходом статус федерального вуза появилась возможность воплощать в жизнь различные системы подготовки. В Казанском федеральном параллельно реализуются две системы подготовки учителей. Классическая система реализуется в Елабужском институте КФУ, а распределенная воплощается в жизнь силами Института психологии и образования. КФУ уже принял участие в 20 международных сопоставительных исследованиях в области образования с ведущими университетами мира. Сейчас же цель стоит на повышении публикационной активности, показатель цитирования в международных изданиях. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное празднование Татьяниного дня, которое веселыми гуляниями отпраздновали профессора и студенты Альма-Матер. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. 25 января – единственный день в году, когда в кабинете ректора царит вовсе не деловая атмосфера, а звучат задорные песни, частушки, все пускаются в пляс и даже предсказывают судьбу. Ведь именно в этот день все студенчество празднует Татьянин день. Празднование началось с традиционного гуляния в главном здании, где цыганское шоу ансамбля Ромен и студентки Татьяны встречали всех гостей медовухой, которая с 19 века считается главным угощением праздника. К слову, Татьянин день отмечают более 5 миллионов студентов нашей страны. Как и Известно, святая Татьяна считается покровительницей учащихся. Импровизированный цыганский табор сопроводил ректора КФУ Ильшата Гафурова и почетных гостей в культурно-спортивный комплекс Уникс. КФУ – это университет мирового уровня, ведь у нас обучается более 4 тысяч иностранных студентов. Поэтому одной из главных особенностей в этом году были интерактивные площадки самых различных народов мира, на которых по своим традициям и обычаям они предсказали университету дальнейшее процветание и успех. Кульминацией перед началом праздничного концерта стало выступление Татьян. Девушки в изумрудных и бордовых платьях исполнили вокальный номер «Валенки» и преподнесли гостям праздничный торт. сами участники праздника, подготовка была изнурительной, но все понимали, что этот праздник сближает всех. И преподавателей, и студентов, которые радуются в этот день не только окончанию сессии, но и такому светлому празднику, как Татьянин день. Атмосфера этого праздника, Ой, она была невероятно сумасшедшей, то есть это были каждый день какие-то репетиции, каждый день это подборка костюмов, каждый день это генпрогоны, то есть это очень-очень все организовано, очень все импульсивно, очень все... Приятно на самом деле и интересно. Ой, я очень люблю, обожаю этот праздник. В прошлом году я даже посетил ну, посетил этот концерт, потому что мне очень нравится. Там было клево, выступление, которое там было вообще. У меня от этого получилось очень позитивные эмоции. Так что я это жду, но в этот раз я участвовал сам, так что меня это очень сильно радует. Концерт в Казанском федеральном начался с торжественных слов ректора КФУ Ильшата Гафурова многие задают вопрос а кто постановщик кто режиссер а кто участник ответ очень простой казанский университет сегодня самодостаточная организация которая развивается по всем направлениям достаточно сбалансированно, в том числе и в творчестве в спорте науке в образовании чему я очень рад и благодарен и преподавательскому составу а самое главное нашим студентам без которых университет просто не может существовать. Со сцены концертного зала поздравляли не только студенты, но и почетные гости, которые в этот день не могли не посетить любимый альмаматор. Университет – это безграничные возможности. Университет – это путь к успешной карьере. Университет – это друзья Вот в эти студенческие годы на всю оставшуюся жизнь. Университет – это, конечно, всегда свобода. Это всегда... Огромное количество дискуссий – это всегда своя точка зрения, своя позиция. В этом году концертная программа отличалась и своей оригинальностью. Гости стали свидетелями зарождения истории Дня российского студенчества от 18 века и до нынешних времен. Казалось, что мир не изменит столетия, и праздник продлится, продлится всегда! На сцене блистали талантами юные вокалисты и танцоры, музыканты и актеры. Отличным настроением заряжали самые веселые и находчивые ребята сборной лиги КВН КФУ. И юмористические видеоролики от творческого объединения Громкие рыбы. Без всякого сомнения героинями праздника стали Татьяны. На сцене в этот прекрасный вечер, которых было ровно 22, которые поразили своей женственностью и грацией и обрамили выступления своих именитых тезок Ларионовой и Водопьяновой. Мы имеем потрясающие результаты, и все эти результаты совместны с Федеральным университетом. И то, что в 2014 году в список ЮНЕСКО вошел древний болгар. Вообще заслуга вашего преподавательского состава, профессорского состава, студенчества огромная, колоссальная, И то, что мы в этом году вместе с вами постараемся включить в этот список из Свияжск, я думаю, что это очевидно. Спасибо вам за это. Трогательно видеть сегодня знакомые лица. И, конечно, сразу же нахлынывают разные-разные воспоминания, но ну и чувство гордости. Гордости, что из этих стен, что есть в памяти, то, что называется временем студента. Каждый помнит ту кропотливую, долгую подготовку к экзаменам, а в том числе и неугасающую традицию кричать ⁇ Халява ловись ⁇ которую предложили вспомнить почетным гостям и ректору университета. Поздно, как говорят. ⁇ Халява ловись ⁇!⁇ Халява ловись ⁇ Поддерживаем, поддерживаем, друзья! Теплые слова поздравления прозвучали от студентов Московского государственного университета имени Ломоносова и Крымского федерального университета имени Вернадского. Татьянин день свидетельствует о том, что праздник всегда отмечали молодые люди, желая подружиться и отвлечься от сессии. Ведь студенты никогда не упустят шанс отдохнуть от долгого и нудного учебного процесса. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Но это еще не все. Еще больше интересных подробностей с празднования Дня студента ты сможешь увидеть уже в эту субботу в 19.15 на нашем телеканале Универ ТВ. И, кстати, праздничные события на этом не заканчиваются. Сразу после грандиозного шоу в КСК КФУ «Уникс» праздник продолжился на республиканском уровне. В КРК «Пирамида» вручили премию «Студент года». Кто стал лучшим из лучших, смотри далее. День российского студенчества объединяет всю страну. Шесть миллионов студентов празднуют его вместе. Правда, отмечать этот праздник каждый может всего несколько раз за всю свою жизнь. Вот возраст, когда ты имеешь честь обучаться в ВУЗе, самый хороший возраст, когда мы влюбляемся, занимаемся творчеством и, конечно же, как мы говорим, грызем науку. Учимся, получаем знания, которые потом по жизни становятся востребованными в различных ситуациях и помогают нам в течение всей нашей жизни. Премию «Студент года» не зря называют татарстанским студенческим «Оскаром», поскольку она ежегодно собирает в зале политиков, артистов и общественных деятелей. На конкурсе представлено 19 номинаций, охватывающих практически все сферы жизни студентов – научную, спортивную, культурную деятельность, студенческое самоуправление и многое другое. В данной номинации было очень много достойных соперников. Работа, соответственно, велась не один день, не два, не три, не неделю – это упорная, упорная работа, которая годами строилась, строилась и наша организация, исполнится 13 лет, это большое достижение, то, что наше студенческое объединение существует до сих пор, и наоборот, не просто существует, она дальше прогрессирует». Подарки номинаты получали из рук артистов и общественных деятелей Татарстана. Победителями номинации «Творческая личность года» наградили специальные гости премии – группа «Фиеста Фэмили». Студенчество – замечательная пора, я всегда с улыбкой на лице вспоминаю это. И, конечно, Татьяна День – это, безусловно, день, когда можно... Лишний раз собраться со своими однокурсниками, так или иначе, это всегда хороший повод, всегда праздник, всегда какие-то мероприятия интересные. И когда, безусловно, проводятся такие вот премии, это тоже... Лишний повод порадоваться за себя или за коллег. Это здорово, мне кажется, студентам это помогает определиться в жизни. Да? В этом году на конкурс поступило 567 заявок из 18 городов республики. Но в большее число аваций наград сорвал Казанский федеральный университет. Студенты КФУ стали лучшими в пяти номинациях, но главным волнующим моментом стало объявление обладателя Гран-при. Номинация Гран-при студент года. Матин, Казанский приволжский федеральный университет! Ура! Ура, друзья! Будьте аплодисменты! Быть студентом года Республики Татарстан очень ответственно. В прошлом году мне удостоилось стать общественником года, это тоже ответственно. В этом году гран-при, я думаю, что это не просто на один год, а это уже на всю жизнь. Эмоции на всю жизнь и ответственность точно так же на всю жизнь. И на всю жизнь запомнится момент триумфа номинантов студентов Казанского федерального университета. Ведь каждый из них уже победитель, которым гордится не только его друзья и родители, но и родной альма-матер. Анастасия Иванова, Ленардо Валерьяров, Универ -Ньюс. На этом все на сегодня. Наслаждайся жизнью и смотри Универ -Ньюс. Не скучай и держись поблизости.